очень полезная для вас в особенности, да? вот особенно для руководителей. Вы знаете, беда большинства руководителей в том, что они за деревьями леса не видят. Да. И не, не, не видят в своих подчиненных, возможно, живых людей, которым просто надо в правильную кнопку в нужное время нажать, и они начинают работать так, как тебе даже и не снилось. Это, это, это, это, это искусство велик, великого руководителя. Понимаете, не стратега, не стратега. Стратег видит все в рамках руны Атала, которую мы сегодня с вами будем видеть. А это именно тактика. Ну, наверное, я не руководитель, я стратег, скорее всего. Скорее, да, да, да. Вот стратегия без тактики, к сожалению, она мертва, как теория без практики. И наоборот, тактика без стратегии это глупое трепыхание. Здесь должно быть все одновременно и, и чему-то все равно придется учиться, потому что не может быть такого, так не бывает, чтобы оба качества от природы были развиты. Какое-то одна будет в загоне и, как, и всему придется учиться именно относительно этого самого качества. И руна, и ситуация, и вот главное воспоминание вам показали о том, что человек, который обращает внимание на мелочи, это не наивный дурачок. И не, и, не, и, да, и не слабовольная личность, которую куда направь, туда и направь. Да? Именно опыт вашего директора, человека, уважаемого вами, да, всплыл в этот момент и показано, на самом деле можно все совмещать. Это не, это не проблема, все можно совмещать, просто научиться. Научиться такому качеству взаимодействия с миром нужно научиться. А прежде всего нужно Изжите своего сознания классический, стандартный, типичный образ человека, который живет по жизни, что называется, легко. У вас тоже есть такие знакомые, а скорее всего просто даже знакомая, да, которая олицетворяет своим, своей персоной все, что вы в этой жизни ненавидите. И вот она как раз ингус, она как раз живет по жизни легко, ни о чем не задумывается, обращает внимание на мелочи, и отрицает собой все, что ценно для вас. Поэтому и вы вместе с ней отрицаете руну ингуз. Им именно вот это качество. Жить сейчас и видеть мелочи сейчас. Да? Реализовывать жизнь сегодня, а не завтра. Ну, да, я понимаю, про что вы говорите. На завтра она планировала, а сегодня, у меня так... да, сегодня жизни нет. Вот завтра она будет да, вместе с планами, с достижениями, а сегодня я не живу, сегодня я так, черновик пишу, готовлюсь да. к процессу. Да. Вот. вот так вот пройдет жизнь и собственно говоря никакого опыта и не получим. Да. Получим огромнейшее количество достижений, но только к чему будут посвящены эти достижения совершенно непонятно. Не, да, а Дело в том, что собственные права а и собственный опыт складывается как раз именно из малого, потому что большое мы обычно посвящаем не себе. Да. Да, да. Откровение, немножко неприятное откровение, но тем не менее в этой руне уделили и вложили в нее много времени и сил, она обязательно вам отдаст, отдаст новым знаниям, новым, новой наукой, новым умением. Ваша власть будет неполная, если вы вот эту вот систему маленьких шагов не освоите. Потому что вы общаетесь с обычными людьми, у вас в ведении не роботы, у вас обычные живые люди со своими тараканами, со своими комплексами, со своими проблемами. Ваша задача их не изменить, не переделать под себя, а сделать так, чтобы даже комплексы их были выгодны вашему делу. А как же, к чему и стремимся. Мы не ставим перед собой маленьких целей, мы ставим перед собой большие цели. Да? Но если большая цель подразумевает малый результат, значит, надо добиваться малого результата.